у тебя нет мужчины, когда... Здравствуйте, мои дорогие, давайте разбираться. Ну, первое, конечно же, это когда мужчина уже поднял руку на женщину. Да? То есть, если мужчина поднял руку на женщину, у вас нет мужчины. Во-первых, нужно э, доносить до мужчины, что его жена ⁇ это самая слабая женщина на свете. Ну, пусть он попробует там с какой-то другой женщиной э, поссориться или там... Поднять на нее руку, да, там сейчас она скажет мужу, мужа своего позовет, скажет там Ваня, да, там, или Андрюша, не знаю, там какой-то. Пожалуйста, разберись с этим человеком, я не понимаю, что он хочет. Все, дальше мужчине придется общаться с мужчиной, будь это поднятая рука, будь это разговор, но это будет по-мужски разговор, это уже будет не с женщиной. То есть женщина защищена другим мужчиной, а его женщина или вы женщина своего мужа, у вас нет другого запасного мужа, которого вы позовете, чтобы он вас защитил, и задача мужа – защищать свою жену, а не нападать на нее. И если мужчина нападает на самую слабую женщину в мире, то что же это за мужчина? Ну и, конечно, здесь про самооценку, конечно, здесь про разрешила, допустила, про какое-то бездействие, которое в других поступках позволило мужчине перешагивать, перешагивать, перешагивать красную черту много раз. Да? То есть она думала, думается, а он поймет, больше так не будет, или он просит прощения, и это ей заходит дальше, дальше, дальше, дальше. То есть здесь в какой-то момент нужно было просто осознать свои границы и сказать, я ценность, я дочь Бога. И, пожалуйста, уважает это. И нужно было его останавливать. То есть по-женски, не нужно было с ним драться, нужно было по-другому. Я не знаю, как э, много вариантов, много вариантов, но нужно объяснять мужчине, что самое опасное это ссориться со своей женой. Это тоже самое опасное. Э, женщина, которая имеет доступ к твоей зубной щетке твоей еде даже не надо яду добавлять просто в плохом настроении женщина готовит еду и она уже приносит вред я знаю такие примеры когда мужчина говорит как только дома поем у меня понос то есть женщина может просто готовить в плохом настроении не обязательно что-то туда добавлять совсем не обязательно то есть мужчина должен это осознавать и заботиться о том чтобы его жена была всегда в хорошем настроении я уже не говорю о том, что сильно разозлившаяся женщина может и плюнуть ему в тарелку, потом принести ему с улыбочкой, и он уже будет вот это плюнутое блюдо употреблять. Да? То есть что он будет после этого? То есть здесь с женщинами лучше не ссориться. В казаках вот буквально сто лет назад это э, было принято, что в атаманы не выбирается тот, кто не женат. Почему? Потому что если он не умеет построить отношения с женщиной, то о чем говорить, как он построит отношения с целыми семьями да, или с, целым, с целой деревней? Здесь это было очень важно, чтобы мужчина выработал навыки умения строить отношения. Это было очень важно, это было очень ценно. И на сегодняшний день мы видим э, тех правителей, у которых нет детей, у которых жена только для бутафории, у которых... или которые одинокие, да, вот эти вот. Смотрите, до чего они довели наш мир, правящая сторона. Вот он результат. У них нет детей, у них нет цели сделать будущее кра красивым, хорошим, ценным, успешным. У них есть задача нахапать сегодня свои карманы и жить супер вау. Вот поэтому. Поэтому очень важная задача муж-чина слово муж-чин, да, то есть должен быть мужем и иметь какой-то уровень на работе, да, какой-то уважаемый статус. Да. Вот тогда это мужчина, а у которого нет жены и у которого никто его не уважает, это еще не мужчина. Ему еще нужно расти до этого уровня, иногда несколько жизней, и таких не нужно выбирать мужья. А если выбрали, и он уже ваш муж, значит, нужно над этим серьезно работать. Нужно получать знания и помогать аккуратно мужчину направлять туда, где он будет чувствовать себя настоящим мужчиной. Да, то есть Это серьезная работа. Поэтому женщина всегда ответственна за то, кого она выбрала. Она ответственна за свой выбор перед своими детьми, какое у них будет здоровье, какой у них будет ум, мудрость и так далее. Она также ответственна перед своими родителями, перед его родителями. Это очень серьезно. И ни для кого не секрет, что выбирает женщина. То есть мужчина может делать свои поступки, правильные, неправильные, там какие-то комфортные, некомфортные, но выбор всегда за женщиной. Это нужно помнить. Так, хорошо, идем дальше. Следующее: у тебя нет мужчины, когда ты берешь дополнительные дни, проекты, чтобы зар заработать на отпуск с ним. И тем более у тебя нет мужчины, если ты платишь за отпуск или вы складываетесь пополам. То есть, ну, складываться пополам с подругой это нормально. То есть мужчина э, в статусе подруги тогда должен быть исключен секс. То есть, если мужчина у вас подруга, должен быть исключен секс. Либо он, мужчина, выполняет все, что положено мужчине, либо ему еще не время. Вселенная закрывает потоки изобилия мужчинам, которые не хотят брать на себя ответственность за женщину. И если он не хочет на себя брать ответственность, значит, ему еще раны зарабатывать хорошие деньги, значит, ему рано еще секс. То есть ему нужно вырасти, личностно вырасти, да, то есть тело может быть и 60, и 80 лет, и 100. Но если он личностно не готов брать ответственность за женщину, то ему еще рано все это. Это нужно тоже запомнить и использовать. У тебя нет мужчины, когда ты прячешь свои желания, настроения, цели и финансы. Мужчина должен знать о целях и желаниях своей женщины, и тогда в мужчине включается желание исполнять эти желания. И еще такой важный момент: что если женщина не готова принимать, да, то есть ой, у нас не хватает денег, ой, ну, я в этом месяце не куплю себе вот эти туфли или вот эти сапоги. Ладно, в следующем месяце я обойдусь, мне не надо, да, то есть у нее закрыто принятие. Мужчина, даже если дарит цветы, она говорит, да зачем ты деньги тратил? Да лучше бы не тратил, лучше бы деньгами принес. А это же эмоции, они дороже денег. И мужчине важно увидеть в женщине радость. Он тогда хочет еще еще исполнять ее желания. Когда в мужчине включается хочу исполнять желание, Вселенная дает ему больше больше возможностей, расширяется его поток изобилия. То есть женщина своим непринятием закрывает поток изобилия мужчине. Этого ни в коем случае нельзя делать. Ну, понятно, да? То есть, казалось бы, там, вот он на последние деньги пошел купил цветы. Да ему сторица и вернется. И тут же какой-то звонок раздастся, какая-то неожиданная встреча произойдет, какое-то новое знакомство. Его куда-то там позовут. Либо это дополнительные деньги, либо вообще новая работа с лучшей зарплатой, какие-то происходят чудеса в мире. В многоходовке Бога никто не может просчитать. Поэтому наша женская задача принимать, принимать с удовольствием, радоваться, разрешать своей внутренней девочке визжать от счастья, прыгать, целоваться, обниматься. Не, не знаю, вспоминать об этом букете или об этом подарке спустя время, показывать фотографии, говорить, помнишь, помнишь, как ты мне подарила вот этот букет? А я помню, такой красивый был. Это очень важно. Не закрывайте своим мужчинам, да. Желание озвучивайте вслух. Нет у тебя мужчины, когда тебе нужно истребить всех подруг и ни в коем случае не отвлечься от него. Если мужчина э, старается, чтобы вы максимально внимание вкладывали в него, это тоже большая ошибка. Женщина, когда общается с женщинами, ну, конечно, мы не берем э, вариант, когда мы там посплетничали, раз поговорили там про кого-то, да. То есть, когда мы сплетничаем, мы забираем негативную энергию с этого человека, себе и отрабатываем как свою. Но когда э, мудрые подруги, с которыми есть о чем поговорить, когда мы там э, какие-то полезные вещи разговариваем, да, может быть, о здоровье, о омоложении, о, об отношениях с мужчинами, да, какие-то вот такие с подругами интересные моменты, тогда женщина наполняется энергией, точно так же, как телефон, в розетку заряжается батарейка. То есть женщину постоянно нужно заряжать как батарейку. Это обязательно должны быть прогулки. То есть женщина работает дома, даже если работает где-то, у нее еще домашние дела, она устает дома. Мужчина приходит на диван, и ему кайф, он отдыхает дома. А женщина устает дома, она устает на работе, еще дома приходит устает. И ей обязательно нужно куда-то театр, музей, поездку какую-то, прогулку по природе, там, где она будет наполняться и видеть красивое, да? то есть, любуясь красивым, женщина наполняется, и мужчина должен это понимать. Это точно так же важно, как с телефон зарядить батарейку там каждые двое суток или каждые сутки, у всех по-разному, да? то есть очень важно. это не должно быть там пару раз в году, нет. Это желательно выезд куда-то, даже ненадолго, на сутки хотя бы, на какие-то, должен быть каждый месяц. Какой-то выходной, да, то есть какие-то выходные нужно вывозить свою женщину. Если мужчина этого не знает, женщина должна донести до него, потому что мы создаем своего мужчину. Мы рассказываем ему, что нам нравится, что нет. Про каждую женщину можно написать многотомник, как у Льва Толстого, что ей нравится. Да? Одной нравятся цветы в горшке, другой нравятся в вазе. Третья вообще не нравятся цветы. Одна любит ходить в гости, другая любит приглашать, а четвертая лучше с друзьями встретиться в ресторане. Одна любит на природу грибы собирать, другая лучше она пойдет по музеям. Или э, одна любит природу, другая там театры, шоу какие-то. Э, всякие разные. Моменты в женщинах есть. Одна любит кошку, другая собаку. Да, да, там, э, или какая, третья там, и ту, и ту любит, а четвертая говорит: нет, мне никаких зверей дом не надо, у меня должна быть идеальная чистота, как в хирургическом кабинете. Женщины действительно разные, так же, как и мужчины. Да, то есть, поэтому женщина должна, во-первых, сама себя понимать, просто берете тетрадку и списываете о том, какая вы, что вам именно нравится. Да. И это потихоньку доносить до своего мужчины, чтобы он вас знал уже там через пару месяцев, как свою родную. Он знал, что вот цветы ей вот такие надо, а вот э, и котов она любит, да, допустим. Или там, я не знаю, наоборот, да, чтобы он точно знал про вас. И хвалить его, когда он попадает вот в эти моменты, которые вы ему уже рассказали, он запомнил и... Когда покупает подарки, он прямо попадает да? в вот. то, что вы ему рассказали, что вы любите. Нужно хвалить, и говорить, о, ты опять угадал то, что я люблю. Ты опять купил мне то, что я хотела. Благодарю тебя. Иногда помогать мужчинам покупать подарки, это тоже важно, потому что иногда нужно научить своего мужчину покупать подарки. У меня, например, муж сначала спрашивал, что я хочу, и мы ехали вместе покупать, а в последнее время он... Говорит, так, ты же знаешь, где деньги лежат? Вот тебе хочется что-то купить, вот возьми и купи. Мужчинам так легче, действительно. Если мы облегчаем им этот момент, то, наверное, для всех хорошо. Потому что женщина, во-первых, купит то, что мне надо, а не то, что он там нечаянно купил, а мне это не надо. И что потом с этим делать? Стоит где-то, вытираешь пыль, больше никакой пользы не приносит. Да, и, и мужчине как бы он понимает, что он купил женщине подарок. И для Вселенной тоже хорошо, потому что мужчина все равно купил подарок, на его деньги куплен подарок. И у, у мужчины увеличивается поток изобилия, в семью идет все больше и больше денег. Вот это очень-очень тоже важно понимать. Для чего да, мы женщины? У тебя нет мужчины, если ты живешь в угрозах. А, то есть если мужчина все время угрожает, я больше не приду, да, есть такие, это манипуляция, да, или э, уеду в командировку, заведу себе другую женщину, есть такое, да, или уйду к маме, еще какие-то моменты такие, да, то есть это манипуляция, и нужно мужчине говорить, говорить, хватит манипулировать или манипулировать не со мной, ты со мной хочешь общаться нормально, общайся, Хочешь манипулировать, значит, ищи себе других людей, которые не понимают, что это манипуляция, и будут поддаваться. То есть ни в коем случае нельзя э, позволять мужчине угрожать вам. Ни в коем случае. У тебя нет мужчины, если он оскорбляет или унижает тебя при детях. То есть ни в коем случае дети не должны видеть ссор родителей. Ни женщина не должна обесценивать своего мужа при детях, не мужчина не имеет права. Почему? Потому что дети, которые становятся свидетелями таких сцен, они вырастают без уважения к своим родителям. И дальше, когда они уже будут большие, что вы будете с ними делать, когда дети вас не уважают, ни во что не ставят? Начинаются новые проблемы. Поэтому здесь очень важно с самого начала это все расставлять, то есть защищать свои границы, объяснять мужчине, что вот от этого будет вот такой результат. Ты такого результата хочешь? Тогда давай договариваться, что вот нам хочется поссориться, значит, мы с тобой идем на прогулку и ссоримся на улице или в машине. Желательно, чтобы машина в это время не двигалась, да, потому что это может к аварии привести. Или где-то, то есть выносите из дома вот эту негативную энергию. То есть любые ссоры в доме, потом нужно дом чистить энергетически, потому что это все скапливается и некомфортно становится. Дети это чувствуют, даже если они не присутствовали при ссоре, но вот они вернулись со школы, а здесь такая густой густой дым вот этой негативной энергии, которой ссорились родители дети это очень четко чувствуют хотим мы этого или не хотим верим не верим у тебя нет мужчины когда ты объясняешь что репетиторы и развлечения какие-то какие-то одежды нужны дочери да или просто необходимы дочери У тебя нет мужчины когда ты Должна клянчить деньги, секс, добрые слова, красоту, встречи. То есть это все тоже нужно объяснять мужчине, что женщина, у нее, допустим, обязанности вкусно еду сготовить, чисто дом погладить, постирать. да. То есть это все равно чаще всего на плечах жены. Но если мужчина вам помогает, вы его приучили, это уже вы, мудрая женщина, смогли добиться этого результата. Это очень круто. Но большинство женщин все тянут на себе. То есть, ходила на работу, пришла, еще надо с детьми уроки выучить, еще надо перегладить, все перестирать, еду приготовить, на завтра мужу дать еду, еще там что-то. Все тянут на себе. И, а как мужчина приходит и сидит на диване. Да, там, где типа зарплату принес. ну женщина типа тоже зарплату приносит у нас. В последнее время мало ситуаций, мало семей, в которых женщина не работает. И... Даже если мужчина принес больше зарплату, это мужчина, это мужчина, а женщина сделала свою домашнюю работу. Я, например, своему мужу в какой-то момент объясняла, говорю, так, смотри, он мне говорил, давай пойдешь работать. Я говорю, так, у тебя есть цели родить детей? нету, Значит, гаджеты им покупать не надо, одежду покупать не надо, еду покупать не надо, за школьные учебники платить не надо, там, за что-то еще там. Платить не надо? Не надо. Зачем ты хочешь столько денег? Непонятно, да? Хорошо. Хорошо, потом он говорит, что вот он работал, он принес деньги, э, а я типа дома была. Ну, для него моя работа кажется не очень нормальной. Ему понятно, что вот он ушел, он принес зарплату за день. Вот это для него работа. А если у меня э, день ничего, потом день много, это как-то странно вы, выглядит для нормального человека. И он э, очень долго относился к этому неуважительно. И вот, значит, я ему объясняю. Хорошо, я делаю домашнюю работу. Он говорит, ну я же тебе помогаю. Хорошо, ну что ты помогаешь мне? С пылесосом пройти по всей квартире один раз в неделю. И если ты в этот день работал. Если ты работал, то и это все мне достается. То есть э, давай посмотрим. Домашняя работница, которая вот э, здесь в Испании приходит, живет в этой семье, ее кормят. Она пользуется светом, водой, душем. И плюс еще получает зарплату где-то от 1000 до 1500 евро в месяц. У нее здесь два выходных. Ну, иногда один, кто как договорится. Говорю, вот представь, даже если ты мне помогаешь с пылесосом пройти по всей квартире. Да, ну, давай поделим пополам. Ну, давай, вот я не жадная. Вот представь, 1500... Делим пополам. Значит, 750 ты мне должен платить ежемесячно. Если ты мне их не платишь, значит, я их принесла в семью трудом. Трудом. Не деньгами, а трудом. Труд-то я выполнила в доме. Хорошо, давай теперь посчитаем, сколько это за столько-то лет. Да? За столько лет, сколько я уже с тобой. Вот сколько я принесла трудом. И он нужен этот труд, то есть его никто не сделает за меня, да? И я говорю, представляешь, ты приходишь с работы там, 7 часов уставший, а тебе еще надо эти, эту работу. Он говорит, да ты больше двух часов не делаешь. Хорошо, пусть будет так. Представь, что ты пришел 7 часов уставший, а тебе еще надо 2 часа готовить еду, сгонять в магазин, помыть полы, постирать, снять это белье, положить в шкафы, погладить что-то. Представь, ты готов это выполнять? Он говорит, нет. Вот, вот она ценность показывается женщины. То есть показывайте свою ценность. Мужчины не догадываются до этого всего. И если он не готов взять на себя а, вот эту домашнюю рутину, значит, это остается на плечах женщины, и значит, а, женщина достойна подарков. Если я а, с его зарплаты беру там какие-нибудь 100 евро в месяц, потратить на мой шопинг, ничего страшного с этим не случится. У мужчины будет открываться поток изобилия, у него будут возможности приходить, хорошие возможности, которые не пришли бы без женщины, если бы он не вкладывался в свою женщину. А женщина должна уметь принимать. Не хочет мужчина пойти искать подарок и там заворачивать фантики-бантики, не страшно. Мы возьмем деньгами и пойдем каждый месяц истратим на свою красоту. На ногти, на парикмахерскую, на какое-то платье, на какую-то кофточку, на какую-то бижутерию. Но обязательно, девушки, вырабатывайте себе привычку помогать мужчине раскрывать его поток изобилия. Тогда у вас будет мужчина. То есть приучайте просто его к таким маленьким штукам. Да? то есть создавайте своего мужчину. Никто, кроме вас, этого не сделает. Также добрые слова, да, также добрые слова нужно мужчину приучать. То есть мы же говорим ему какие-то комплименты, мы понимаем, что в этом сила. То есть если я хвалю своего мужа, то ему приятно, комфортно, и он хочет делать какие-то поступки. Точно так же мужчине показывать, говорить, там, ну вот ты меня не хвалишь, мне сегодня охота была бы ничего готовить. Когда ты приходишь и говоришь, вау! Мне хочется завтра снова тебя чем-то удивить и снова что-то приготовить вкусненькое, красиво украсить и так далее. А когда мужчина ничего никак не реагирует, то закрывается какое-то желание. Мой муж говорит: Ну я же все съел, неужели этого недостаточно, чтобы что было вкусно? Нет, недостаточно. Нужно, чтобы все-таки было сказано, что сегодня получилось вкусно. Или нужно готовить ему невкусно, через, ну пусть через день да, или через два дня. Говорит, сегодня не очень получилось, вот вчера вкусно было, сегодня не очень. Чтобы у него была разница, чтобы он понимал, что хвали свою женщину, иначе может быть невкусно. Так что, девушки, какой вывод из всего вы этого сделали? Создаем своего мужчину, влияем на него по-женски, аккуратно. Иногда рассказывая что-то, иногда создавая какие-то свои поступки, которые заставят мужчину прийти к определенному нужному нам выводу. Осознавайте свою ценность. Обязательно. Когда вы осознаете свою ценность, ее осознает и мужчина. То, что для вас важно, чтобы были слова признания, да? что э, признание в любви, тоже говорите об этом мужчине, они тоже об этом не догадываются. Мужчины, они вообще по такой, по своей сути, один раз же сказал, что люблю, ну и хватит. И придерживается этого слова. А дальше поступки, да? судим по поступкам и объясняем, что все таки слова для нас тоже важны и ценны. Ну и поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими соображениями, какие моменты из сегодняшнего видео для вас были ценными. Поделитесь, чтобы мне было понятно, какие вы, какие видео для вас будут полезны, ценны. И хочу, чтобы вы как можно чаще приходили на мой канал, а я буду стараться уже делать видео, которые будут вам нравиться. Ну и ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет много интересного. Увидимся в следующем видео.